Многие говорят, что магия и христианство несовместимы. Но есть заговоры, в которых идет обращение к святым или даже к самому Иисусу. И есть невелетнические обряды с иконами на деньги, любовь, защиту. И они чудесно работают. Это магическая работа с христианским эгрегором. Если бы христианский эгрегор отрицал магию, то, я думаю, ни один заговор, ни один обряд с иконами не сработал и еще прилетело бы по голове за эти действия. Но это же все работает и дает колоссальные результаты. Как это можно объяснить? И еще. Мне кажется, что у Библии, которая есть сейчас, очень мало достоверной информации. И все, что там изложено, великоверкано и не соответствует истине. Например, мне сказано, что не оставь поражаю в живую что занимается магией мерзок перед Господом. Я думаю, если бы так было, то никто не мог бы проводить обряды с христианской атрибутикой и в самой церкви. Mm -hmm. Все, да, спасибо. Видите, коллеги, какая у нас в голове странная каша. Ну, давайте начнем. Конца, то есть со второй части вопроса. В Библии все перепутано. В какой Библии? Та цитата, которую вы упомянули, это цитата из Ветхого Завета. Сирич истори. Из еврейского священного Писания. Тут же вы упоминаете христианство. Да, конечно, это все связано. Библия, христианская Библия состоит из Ветхого Завета, как вы знаете, и из Нового Завета, если знаете, конечно, потому что удивительно, да? но христиане совершенно не знают, из чего состоит, по большей части, из чего состоит догматы их веры. А состоят они из определенного количества книг иудаизма, то есть истории со всеми дополнительными книгами, пятикнижия плюс книги, коих в православии в частности насчитывается 50 книг и 27 книг, всего лишь семь книг. Нового Завета, то есть это уже Евангелие, это уже жизнеописание Христа. То есть несложно подсчитать, что на 60% ваше священное Описание состоит из иудейских заповедей. И Господь, о котором вы только что тут упомянули, давший вам эту фразу в качестве наставления, это не Иисус Христос, которому вы ошибочно молитесь, это бог Яхва, Сирич Иегова, Сирич бог-отец Саваов, как его толерантно называют православное писание. И христианство, и иудаизм, и мусульманство, все они на одной плоскости формируют себя из одного корня, не признают магию как форму взаимодействия с Богом, как форму взаимодействия с миром. Ворожей не оставляй живых, убивая ворожею, это заповедь как иудеев, так и христиан, так и мусульман. Потому что этот бог незримый, Магию как форму взаимодействия с миром отрицает абсолютно. но он признает форму чуда. И поэтому то, что вы сейчас описали, то, что вы описали в качестве заговоров, то, что вы описали в качестве обрядов, это не магические ритуалы. Это ритуалы чудотворные. к магии это не ну никакого отношения. И чем же, собственно, отличие? Магия не строит себя на форме прошения. Любой христианский, иудейский и мусульманский ритуалы начинаются с моления, с молитвы. А молитва это прошение. Молитва как способ установления канала с запросом на чудо. Таким образом, любая христианская ведьма, колдунья, она не ведьма, не магичка в классическом смысле слова, не кудесница, не чародейка. И греха, собственно говоря, на ней нет, поскольку она Ничего, ничего не колдует сама, она делает запрос на чудо И это чудо получает, почему? Потому что знает, как правильно поставить запрос. Какие константы активировать в своем запросе, Как, как, как в какой последовательности, какие слова прочитать, какие слова сказать, какие акценты расставить и как правильно дать посыл. Соответственно это, это правильный посыл, она получает правильный ответ то, что как раз и формирует тут чудо действие. И вот чудодействие все церкви и религии они принимают. Потому что это же от Бога, это не от человека. А значит, если это от Бога, и человек здесь не при чем, то все происходит правильно. Человек свою волю, ибо он раб Божий, он не имеет права вмешиваться в процессы, которые делает Господь. Он только может исполнять волю, значит никакого нарушения нет. Но все совершенно по-другому происходит, если мы имеем дело с магией. Потому что маг никогда ни о чем никого не просит. У мага есть две формы взаимодействия. Он либо приказывает, либо договаривается. Все зависит от того, с кем он имеет дело. И ни о каком молении речи быть не может. Вот магия занимается магией волею своей, минуя всякого Господа, не будучи рабом, он формирует поле событий. И, естественно, с этой точки зрения любая монотеистическая религия будет ворожею, то есть та, которая ворожит, ведает, взаимодействует с другими силами, с которыми можно взаимодействовать, например, приказа или договора, является для этой силы, для этого бога Яхве, по сути, врагом. Потому что он нарушает план божественный. Божественный умысел он привлекает других богов для реализации каких-то целей. А это значит, что эта сила никакого отношения к реальности, создаваемой, уже не имеет. И не он является владыкой всего, а тут у нас, нас владык, таких тут много, и каждый делает, что хочет. Богов своя бухгалтерия учета событийности, да, мы в нее сейчас вникать не будем, но именно по этой самой причине, поскольку Бог ревнитель не допускает ни присутствия других богов, ни участия свободной воли человека, не подразумевает он и чудодействие совершаемого другим Богом или другим человеком. Думая, что вы взаимодействуете с Христом, относя к Нему фразу, которая к Нему совершенно не, ему совершенно не принадлежала, вы стоите на абсолютно другой канал, потому что произнесение сакральной фразы есть условие вхождения на канал. Так вот, вы входите на определенный канал, который к Христу не имеет никакого отношения. Ну, не малейший, ну вообще. Недаром... Фарисеи упрекали Христа, что он чудодеет, что он лечит, что он творит свои чудеса исключительно силою Вильзевула, а не силою Егобы, поскольку сила Егобы работает немножко на других принципах. А Христос работал другим методом, когда чудодей, когда магичен. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, то, что делают христиане под иконами, не является магией ну, ни в каком виде. Это является запросом, молебеном на, на проявление чуда. И поэтому христианские обряды все такие жесткие по своей ритуалистике. Шаг лево, шаг вправо, не отвернешься. Хочу вам сказать, что черномагические ритуалы, которые являются калькой христианских обрядов только со знаком минус, ничем, собственно говоря, не отличаются, потому что работают с оборотной стороной того же самого иудейского игрока и христианского, как в частности. Да, у него тоже есть оборотная темная сторона. Вы упомянули веретничество, это как раз тема одна из, из них. По сути, веретничество и беломагическая магия, да, которая как, как себя белосветная, как себя лукау называют христианские поборники христианской магии, как они это называют, в общем-то, ничем друга не отличается, потому что о, все они не маги, колдуны, да. Но колдуны, живущие на правила взаимодействия с этим каналом, они ничего не делают сами, они лишь дают запрос, получают ответ и ответ транслируют на кого надо. То есть являются просто трансляторами в полном смысле, рабами, Своего, своей силы, рабами своего, своей системы. Единственное, что их отличает от всех прочих, это знание определенных ритуалов и, возможно, понимание, почему и как это работает. В язычестве все не так. В язычестве не существует жестких ритуалов. раз Язычник никогда никого ни о чем не просит да, и взаимодействует силами на немножко иных принципах. Поэтому не подменяйте понятия и не путайте. Ворожея, которое пойдет выражить под иконы, да, не соблюдая вот всех этих правил, это ведьмы, которые пользуются скажем так, каналом для собственных задач. Черномагические некоторые системы позволяют использовать проложенные каналы, внедряя туда Свои, либо свою информацию, либо забирая оттуда информацию так, как нужно Таких ритуалов достаточно много, все они работают. Другое дело, что если тебя за, это дело, за этим делом выловят, мало не будет, да? потому что бог ревнитель, он жесток в наказании. Но если ты не находишься на его канале, никого никогда он не достанет. Отсюда, коллеги, вывод вы внимательно изучите матчасть, ну, наверное, так надо сказать. Да? То есть вот непосредственно само, само писание, саму инструкцию по использованию этого канала, по использованию этой эгрегориальной системы. Я, конечно, не призываю вас изучить, прочитать все эти книги, на которых на которых строится эта система. Но ну, хотя бы знать, откуда растут ноги-то, вы должны. Почему? Чем православие отличается от католицизма и от протестанства? Количество книг Ветхого Завета. Потому что количество книг Нового Завета у всех одинаково. А вот количество книг Ветхого Завета, оно отличается, поэтому они такие разные. Поэтому они такие разные. Самое большое количество книг Ветхого Завета, вы не поверите, у православных. Самое меньшее у протестантов. Ну и заговорка протестантов, там тоже большое. Изучите вопрос, тогда вы поймете, с какой силой вы имеете дело, чтобы не впадать никаких иллюзий. Светлый Христос к, вашему, к вашим каналам никакого отношения не имеет. И не может иметь, он к кресту две тысячи лет приколоченный. он ничего не может сделать, он канал через него течет, а вот что течет? Попробуйте с этим вопросом разобраться, не будет таких казусов. Тут же хочется мне упомянуть еще один вопрос, мы его озвучивать не будем, поскольку вопрос этот пришел, я его внимательно прочитала. Вопрос будет длинный, на четыре страницы, поэтому я пожалею вас, не буду зачитывать всю эту историю. История там длинная, к сожалению, не очень счастливая, не очень удачная людей. Но причина неудачи, Людмила, по-моему, коллегу зовут, которая описала всю свою несчастную ситуацию, да, которая как снежный ком просто вот рухнула ей на голову. Мне очень жаль, Людмила, но вина здесь исключительно только ваша, вот просто только ваша, именно по той причине, по которой я только что упомянула. У вас абсолютная каша в голове между верований, учений, понятий, что можно, что нельзя. Иудейская религия и ее последующий христианство это, пожалуй, самое жесткое, самое непримиримое, самое ортодоксальное из всего, чего только можно. Даже если на мусульманство мы будем смотреть скажем так, не на его ваххабистскую, не на его ортодоксальную часть, а на мистическую, мистическое мусульманство, на суфизм, на раннее мусульманство, там мы увидим меньше ортодоксии, чем у, чем у христианства в сегодняшней форме, особенно в православии. Это вообще, конечно, с, каждым, с, каждым, с каждой эпохой все жестче и жестче. Находясь под, этим, под этой системой, вы задаете вопрос, а как мне открыть свой дар? И упоминаете, что это за дар. Дар работы со славянскими богами, да? ну как вообще, как? у вас в голове вот это вот как уложилось, не так чисто для себя просто. Вот как у вас это все в голове уложилось, когда вы хотите одной ногой и здесь, и там, при этом вы ездите по монастырям, вы молитесь и в то же самое время хотите открыть дар, языческий дар, который этой системой она ненавидит мусульман и всех прочих в меньшей степени, чем она ненавидит язычников. Это самый ее главный враг, и вы в одной голове хотите все это дело вместить. Стоит ли удивляться, что у вас пошел такой вал по всем параметрам? Разве можно прыгать с канала на канал, просить помощи и там, и там? Вас накажут и те, и другие. А третьи еще и посмеются и ограбятся в сторон. Между прочим, правильно сделают, потому что есть силы, которые вам, между прочим, ничего не должны. Вот уясните себе, коллеги, в голову, высшие силы вам ничего не должны. И то, что вы обратились к ним с просьбой, с помощью, с молитвой, с ритуалом, с обрядом, это еще ничего не значит. Это не значит, что вы облагодетельствовали их своим присутствием. Потому что силы на человека смотрят немножечко по другому параметру. И не отличают вас от любой другой клетки человеческого тела, которая здесь присутствует. В больших количествах вы нарушаете все законы этого канала, вы нарушаете все заповеди этого канала. И потом удивляетесь, почему он вас наказывает. Феноменально, сеньоры. У меня просто нет, порой бывает, слов. Я всегда говорила, что и школа моя поддерживает языческую традицию. Сознание, которое не знает, что такое язычество, может ошибочно подумать, что язычники это враги христиан. И что в связи с этим они должны всячески вредить и охаивать христианство. И если приходит человек с какой-либо проблемой, надо его быстренько, быстренько-быстренько перевербовать, завербовать в язычнике, вытащить его из христианства. Вот это, коллеги, колоссальная ошибка. Тот, кто так рассуждает, скорее всего ничего не понимает в язычестве. А в язычестве самое главное, это внутреннее состояние порядочности, внутреннее состояние честности. И прежде всего оно должно проявляться как в умении рассчитываться по своим обязательствам, никогда не хранить долги. То, чему христиан ваша система никогда не учила и не учит. Как раз напротив, христианстве, в иудаизме, в мусульманстве и во всех прочих вот этих вот арамических системах очень выгодно, чтобы человек наворачивал долгов как можно больше. Больший шанс, что под конец жизни он выйдет таким колоссальным грешником, что снять с него всю бытийную массу, он тебе еще спасибо скажет и приплатит, и возьмет на себя те обязательства выполнять в следующей жизни то, чего в этой даже ему и помыслить в уме не придет. Да, но вот на этом страхе наказания, на страхе сковородок, ада и прочего горения в аду, он будет согласен на все, что угодно. В язычестве никогда такого нет. Язычники не позволяют себе фактор непорядочности сами и никогда не будут поощрять его в другом человеке, даже если этот человек представитель идейного противника. Да, христианство враг язычества. Но это еще не значит, что мы будем против язычества действовать теми же, против христианства действовать теми же методами, что и оно действует против нас. Лгать, обманывать, сидеть на двух стульях, таскать из-под тишка, пока не видят, а потом делать круглый, говорить, а что, а что я такого сделал-то, я ничего такого не сделал, меня обстоятельства заставили. Вот это вот все в язычестве недопустимо. то чем так славны христиане, то чем так славны те, кто причисляет себя последователями Христа. Ну в общем не буду я, объяснять вам, и никогда не буду этого делать, что язычество вас спасет, а христианства нет. Я скажу вам так, есть у вас обязательства перед христианством? Молились, просились, нылись, плакались, обеты брали, на коленках стояли, лбом били? Соответствуйте. А если не хотите, рассчитайтесь по всем долгам. Испейте свою чашу до дна. И если хотите становиться свободным человеком и уйти в язычество, даже в атеизм, вы учитесь отвечать за свои поступки сами и решать свои вопросы без привлечения высших сил. А когда мы берем, а потом забываем, о чем просили, считая, что оно так и должно быть, не знаю, может быть, иудейскому каналу в этом качестве, как рабы вы и любезны, вами так легче управлять будет, но в язычестве с таким сознанием делать нечего. Поэтому на вопрос, как вам открыть дар, я рекомендую вам еще раз перечитать текст, который вы мне прислали, и понять, почему вам этот дар, если и будет открываться, спонтанно как-то, то всегда в ущерб вам же самим. И никто ни из магов, ни из язычников вам помогать не будет. Потому что поддерживать такое мировоззрение, это позор для язычества. Даже если есть у вас этот дар, поверьте, он есть не только у вас и поддерживать человека, который только потому, что у него есть дар, беря на себя необходимость закрывать его долги, оно того не стоит. Попробуйте это понять и нормально, объективно оценить свое положение в этом мире. Вы должны быть достойны своего дара. А это значит, что вы должны быть достойны того бога, который вам этот дар дал. А что за бог? Определяйте сами. Вот такой мой будет вам ответ.